Подождите бежать и удалять ваш татуаж лазером. Минус удаления ремувером в том, что... Всем привет! Меня зовут Юлия Беляк. И сегодня поговорим о удалении татуажа ремувером. Что это такое и кому без этого не обойтись. Мы уже рассказывали вам про удаление татуажа лазером. Видео можете посмотреть, кликнув вот сюда. Возможно, как раз для вашего случая подойдет именно лазер, а не ремувер. Вернемся к нашему ремуверу. Данный способ удаления используется, когда лазер совсем не может удалить цвет вашего татуажа, либо если доступа к лазеру нет совсем. Ремувер – это специальная жидкость, которую вводят в кожу для того, чтобы удалить пигмент. Процедура похожа на нанесение татуажа. Те же иголочки, та же травматизация, только вместо краски используется сам ремувер. Но подождите, бежать и удалять ваш татуаж лазером или ремувером возможно его еще можно перекрыть подпишитесь на наш канал скоро выйдет видео о перекрытии татуажа расскажем какие случаи можно исправить без удаления ремуверы бывают разные у каждого свои особенности нанесения и заживления. Но не нужно забивать себе голову этой информацией. Вам, как клиенту, достаточно лишь положиться на вашего мастера и слушать все его советы и рекомендации по уходу. Минус удаления ремувером в том, что есть период заживления. То есть появятся корочки, нельзя будет подкрашивать зону удаления и также нужно будет ухаживать. Процедура продолжительная, иногда занимает до двух часов вашего времени и немножко болезнь. Количество процедур удаления ремувером индивидуально, чаще всего требуется несколько, как и с лазерным удалением татуажа. Чтобы точнее сказать, сколько процедур удаления вам потребуется и нужно ли вам вообще удаление ремувером, по ссылке в описании вы можете записаться на бесплатную консультацию. Вот, и будем ждать.